Современное образование – это основной ориентир компании «Видеодоска». Каждый день мы развиваем технологичность наших студий. Онлайн-конференции, вебинары, лекции и трансляции на любую площадку из любой студии. Вузы Москвы уже активно пользуются нашими услугами и приобретают у нас студии под ключ. Камеры в наших студиях уже готовы снимать и транслировать ваши мысли в онлайн и офлайн. Вы можете оставить заявку на нашем сайте и провести бесплатную тестовую съемку в одной из наших студий. Консультация по телефону 8 800 775 37 76. До встречи!